или из коллектива проявить инициативу то есть шанс объединить людей гармонизировать отношения вечер идеально подходит для серьезных разговоров с детьми в поисках взаимопонимания в медицинском аспекте необходимо быть особенно внимательными к тазобедренному поясу крестцу нижней части позвоночника камни сегодняшнего дня голубой агат синий сапфир